Здравия вам, господа бояре! Брисин тут написал статью на форуме ЕГМРМ. Брисин – это активист правозащитного союза 19 ноября. Есть у него и YouTube-канал свой. Давно он ведет свою деятельность. Но мне показалось, что эта статья незаслуженно обделена вниманием. Статья называется "Миктау: Начало и конец». Кто такие Мектау? Миктау Расшифровывается как «men Goes their own way», что на русский переводится как э, «мужчины, идущие своим путем» и имеет российскую аббревиатуру «мисп». По сути, отличие философии Миктау от философии любых других мужских движений заключается в том, что Миктау поняли, что бесполезно как-то влиять на геноцентричные законы, бесполезно бороться за мужские права, и раз такое дело, то мы просто отойдем в сторону, и пускай они там сами... Ну, в смысле женщины, пускай они там рожают, занимаются детьми, пускай они пытаются построить эту семью, а мы будем жить для себя. Отличная, прекрасная идея на самом деле в сложившейся обстановке. Но дело в том, что каким-то образом чудесным, я уже давным-давно тоже это заметил, что Миктау движения, они как-то вот куда-то пропадают, умирают и где-то растворяются. Давайте почитаем, что об этом пишет Брисин. В целом, пишет Брисин, движения МИСП как такового никогда не было, ровно как и не было такой школы мысли за исключением некоторых общих постулатов в духе за все хорошее и против всего плохого. То есть МИКТАУ это по-хорошему как и МД просто хэштег, по которому можно найти определенный контент. Можно, конечно, выделить какие-то определенные постулаты, например, приоритет индивидуальной свободы мужчины над чем-то другим или отказ от отношений с женщинами, по крайней мере, э, отношений длительных но все это очень абстрактно если попытаться поспрашивать поподробнее то обнаружится что там где два представителя миктау там целых три миктау философии да если ты идешь своим путем твой путь может быть в принципе любым и объединяет все это миктау только вот это тотальная без Тотальное а, тотальная без а, не свойственно Большинство наших мужчин, очень немногие могут себе позволить жить абсолютно без женщин, кому-то для физиологии надо, кому-то просто обнимашек хочется и так далее, поэтому многие и в МД движениях, и в около МД движениях прекрасно с некоторыми женщинами ладят, но при этом понимают всю ситуацию, не идут в ЗАГС и не создают там что-то супер-мега такого серьезного и ответственного, за что потом придется страдать. Но вообще, как возникло это движение, куда оно двигалось и двигалось ли вообще? Расскажу, пожалуй, кратко. О дискриминации мужчин вообще в тех же США начали говорить еще в 1980-х. И о правовой дискриминации мужчин, и об антимужских установках в обществе. Правозащитные организации, занимающиеся правами Мужчин назывались MRA или Man Rights Activists, активисты за права мужчин, если по-русски. Они устраивали демонстрации, проводили конференции, сделали соответствующий контент, в котором освещали антимужские законы и события, свидетельствующие о системной мизандрии в обществе. Но при этом данные действия результатов, к сожалению, не дали. И антимужские законы и практики в обществе все больше нарастали. И то, о чем раньше те же активисты шутили, типа ахаха, да, так дело, если пойдет, скоро за косой взгляд обвинение в домогательстве получить можно будет. И это стало реальностью. Да, во многих штатах США вас могут осудить за домогательство, если вы как-то вот с Вожделением где-то там посмотрели на незнакомую женщину. Я своим подписчикам часто говорю о том, что все вот эти феминистические инициативы о, о, о законах о семейно-бытовом насилии, они обязательно приведут к следующим законам о харассменте, о домогательствах и будет вообще труба полная. Но мне говорят также, да, ха-ха, а ты что, это же Россия, тут такого не будет. Будет, господа, поверьте. Будет. Я абсолютно уверен, что если они одну серьезную инициативу продают, то они на этом не остановятся. Каждый год идет закручивание гая, каждый год идет ужесточение. И Миктау в этом отношении выглядит прям таки выходом. Но лично мое вот отношение к тем Миктау, которые... Существуют в России, позиционируют себя как Миктао именно в интернете. Лично мое к ним отношение такое вот сложилось странное. Мне казалось, что я могу чему-то научиться у этих людей. Если они идут своим путем, то они хотя бы могут поделиться как-то своими успехами, рассказать, как они живут, как они зарабатывают, как они дауншифтят что они вообще делают для себя, как они достигают счастья, там, совершенства, блаженства. Но в их сообществах я такой информации не нашел. И это было еще в самом начале моего пути, как МД-блогера. Я шарился по всем пабликам, жадно читал всю информацию, но вот сообщество Миктау, если честно, меня очень сильно удивили отсутствием какого-либо направления в принципе. В их пабликах мы читаем... В принципе, все то же, что читаем и в сообществах мужских движений, все обсуждают женщины, обсуждают, обсуждают бесконечно. Я говорю, ребята, когда будет какая-нибудь интересная информация? У них она не появлялась. Я запилил в свое время свой паблик живущее соло». И здесь мы очень часто публикуем всякие разные там лайфхаки, путешествия, э, дачные всякие строительства. Вот человек лыжи купил, хвастается мечту жизни исполнил после развода. Различные видосы там про выживание, про путешествия и так далее. Я прям настоятельно рекомендую своим подписчикам делиться такой информацией, чтобы другим людям было интересно, чтобы вы чувствовали то, что вы интересны другим, и что вот ваша деятельность, она как бы такая как бы востребованная, хорошая, интересная. И приходится, конечно, людей подпинывать, вот тут вот я окно на своей даче ставлю, тоже сделал пост, и периодически к нам закидывают все равно какие-то мд так скажем, посты, но мы от этого контента стараемся отходить, пытаемся создать какие-то другие направления для мужчины, не только вот обсуждение женщин. К сожалению, в пабликах Мектау я таких направлений не обнаружил, вот сколько я в МД года 4, ну ни разу. Серьезно. Вот только про то, что не надо в ЗАГС сходить, то только про то, что там женщины такие-сякие плохие, меркантильные и все. Меня это, если честно, очень сильно разочаровало. Как и сами активисты, как и сами админы этих пабликов, я им недавно в одном паблике написал о том, что ребята, может хватит, может что-нибудь интересное расскажете. Сколько можно? Все посты про женщин меня забанили. Ну ладно, думаю, ничего не потерял. Далее, что у нас пишет Брисин по этой теме. Миктау — это мужчины, которые увидели, что апелляция к традиционным ценностям не работают, к правам человека тоже, так как стрелочка не поворачивается, а в отношениях с женщинами все рано или поздно выльется в нервотрепку и трату, поэтому решили, что проще плюнуть на все это, пускай как-то сами без нас, а мы пойдем своим путем. Ну, вроде как пошли. Вроде как пошли, но куда-то растворились. Да? Если в моем сообществе «Живущая соло» мы видим, как люди куда-то идут, как они реально становятся намного счастливее, то в сообществах МИКТАУ я видел одну сплошную токсичность. И меня это тоже стало напрягать. Не будешь же ты каждый день читать токсичную информацию, хочется что-то позитивного, что-то новенького и так далее. Миктау решили, что бесполезно пытаться как-то поменять законы, убедить законотворцев может только тот, у кого статус и положение в обществе примерно такой же, а таковых среди активистов за права мужчин, хоть и западных и российских, я не замечаю». Я, кстати, тоже не замечаю. И самое печальное, что я не замечаю даже активистов бороться ну просто за свои права. Вот есть семейный фронт у нас, да, есть активисты, там 3000 человек. Из них вот прям 400, это прям молодцы, это активные ребята. Они пишут обращения и президенту, и в Совет Федерации. Они поднимают просто вопросы мужские на том уровне. И пока все остальные этого не делают, взрыва какого-то наблюдать не придется. Пока все остальные сидят, молчат и не могут там себе 10 минут времени в день выделить на то, чтобы написать письмо или обращение в Совет Федерации, в Госдуму или президенту, ничего с места двигаться не будет. Если вы хотите к этому присоединиться, ссылочка на семейный фронт в описании к этому ролику. Попробуйте себя. Попробуйте. Я так полагаю, что самое сложное – это не писанина и не принятие законов. Самое сложное – это показать массовость защиты мужских прав, показать массовость того, что есть много недовольных на существующей системы. А у нас получается как? Вроде люди недовольны, вроде машут в интернете кулаками, там пишут комментарии, говорят, да-да-да, все, надо это запретить, надо срочно все поменять. Но когда доходит до реальных действий, даже написать письмо они не могут. Если, я думаю, что кто-то найдется, кто их призовет на какую-то революцию, то они уже на революцию точно не пойдут. Почему так происходит? Ну, потому что вот люди как-то ленятся, они не верят в себя. Они даже в себя не верят. Вот я в себя верю, я верю во все, что я делаю, а они ну, как-то вот нет. Как-то настолько психика современных мужчин отказывается что-то принимать, в том плане, что надо менять какие-то вещи в обществе. Вот они пожаловались и все, и затихли. И, и как бы нет, если что, да, можно сказать, я Миктау, я пошел своим путем, все, мне от вас ничего не надо, ни за какие права я бороться не буду, это все бесполезно, зачем, зачем, зачем. При этом те же самые феминистки, как вы видите, они тоже двигают свои законы, вот этот много, многострадальный СБН, закон о семейном бытовом насилии, сколько лет они его уже пытаются пропихать. И он все буксует и буксует, и буксует, и буксует, и очень много противников. Так буксует он потому, что очень много противников, в том числе и МД, но МД это вот такая вот капелька в море всех противников, потому что на самом деле больше 200 общественных организаций различных выступают против этого закона, да. А среди наших товарищей, конечно, есть активисты, но, но, опять же, их мало. Давайте почитаем дальше про Мектау, а то отвлеклись от темы. «Есть в Мектау и положительные моменты. Мы живем в эпоху наибольшего комфорта, когда можно, были бы средства поехать куда хочешь, поесть что хочешь, купить что хочешь, и этим можно и нужно пользоваться. Кстати, Брисин так и живет». То есть зачем обеспечивать женские хотелки, зачем следовать общественным стереотипам в отношении статусного потребления, когда можно потреблять для себя и потреблять то, что действительно нужно. Ну, например, зачем покупать машину, когда удобнее мотоцикл? Ну, не у меня в Сибири, конечно. Грубо говоря, на котором можно гонять, скажем, по прериям, чем любил заниматься один из основателей Миктау, имя которого я, увы, не помню. Некоторые Миктау занялись дауншифтингом, некоторые, наоборот, сосредотачивались на карьере и бизнесе, но при этом заработанное тратили уже на себя и на то, как им действительно хочется. К сожалению, вот лично я в среде российских Миктау не видел таких людей. Вот понимаете, я у себя в живущих соло как-то собираю более-менее тусовочку людей, которые вот ну не стесняются рассказать о своих до достижениях, но в Мигтау сообществах я не видел вообще никого, кто что-то хотел поменять в своей жизни к улучшению. А когда начинаешь с ними что-то обсуждать на тему давайте там как-нибудь карьерно расти начнем, давайте там крипту начнем майнить, там зарабатывать как-то другими путями. Они такие: а зачем? А зачем? Это, это же все для баб. Зачем я могу жить гречкой, питаться и вообще не ходить на работу, да? Ну прикольно, ну тебе будет нравиться такая жизнь? Действительно, правда? Гречка, компьютер, интернет и все. И никаких там путешествий, дауншифтинга, ничего. Ну, конечно, я же отказался от женщин. Когда в мужских сообществах говорят о женатых мужчинах, очень часто всплывает такой штамп о двух работах. Мол, женатый мужчина вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Ну, давайте мозги включим. Можно же не работать на двух работах по 20, а можно работать на одной работе по 80. И работать 8 часов. Но у многих мужчин, в том числе и из мектал-пабликов, это в голове не укладывается. Есть, ты работаешь на бабу. Ты зачем, говорит Руслан, пошел в спортзал? Это тебя женщина заставила? Я говорю, да нет, как бы для себя. Не, не может быть. То есть люди даже не верят в то, что ты можешь жить для себя. Сами пропагандируют, живите для себя, достигайте своих целей, да, и при этом так не делают. Меня это всегда очень сильно удивляло. Между тем, Мектау все-таки доходчиво объяснили, почему геноцентричная парадигма – это плохо, почему в обществе мизандрия и это плохо, почему традиционные ценности и патриархат – это тоже не выход. Кстати, вот э, эта мысль действительно прорыв, и никто до Миктау до этого не додумался, за исключением травоядных мужчин в Японии, которые додумались примерно одновременно с Миктау, но независимо от них, хотя, казалось, ответ лежал на поверхности. Так называемых старых добрых времен, когда мужчины не были расходным материалом, к сожалению, не было. По факту мужская расходность была всегда и то, что феминистки сочиняют в отношении угнетения женщин в прошлом и за что хотят взимать коллективную ответственность современных мужчин, меркнет по сравнению с теми проблемами и лишениями, с которыми сталкивались в те же времена мужчины того же социального статуса. То есть общество, что тогда, что сейчас, представляло своеобразную пирамиду, наверху которой были мужчины наиболее высокого статуса, внизу мужчины самого низкого статуса, а посередине женщины. Старых добрых времен патриархальных не существовало, и общество всегда было мизандричным. И вся мировая культура пронизана мизандрией. Крайне ценная мысль, но, увы, на этом ценность мигтау и заканчивается. Возможно, вы не поверите в реальность этой мысли, но вспомните ту же сказку «Арбаки и рыбки» Пушкина, да? Вроде как э, это 1800 какие-то там годы, да? Это сказка, соответственно, она придумана чуть раньше. Вроде считается, что в те времена все было отличненько, так патриархальненько, мужчинок уважали, мужчина был главой в доме, командовал всем, там баба где-то там что-то там по дому шуршала. Но откуда взялась тогда такая сказка, в которой старуха командует стариком, причем совершенно его интересы какие-то не ставя ни во что. То есть она ему постоянно говорит: Иди к рыбке, попроси, для меня попроси. То, это 5-е и десятое. Откуда появились такие сказки? Вы читали сказки братьев Гримм»? Там тоже про злых мачех очень много написано, да? Про отчимов, кстати. Там тоже встречаются где вот э, приютили там приемных сыновей дочерей там мужчины как правило в сказках братья грим они заботились о даже приемном потомстве а вот мачехи очень часто попадались злые и чужих детей пытались со свету жить сейчас это все перевернулось но вы спросите любую женщину, согласна ли она воспитывать приемного ребенка. Ну, вот у нее есть уже свой, она может рожать. Надо ей приемного ребенка? Нет. Они, как правило, резко против. Но чтобы их общество за это не гнобило, за такую точку зрения, они как бы это пытаются скрывать, мягко съезжать с этой темы. Но тем не менее, сказки такие были, а значит даже... В условно-патриархальных временах, когда мы считаем, что тогда был патриархат, мужчина был главный, уважаемый, на самом деле нифига такого подобного не было. Мужчина был таким же расходным материалом. Мужчины ходили на войну, погибали. Мужчины выполняли тяжелые работы, надрывались. Мужчины также умирали раньше женщин, потому что тяжелее их был труд. Некоторые, конечно, сохранялись. В основном это были люди умственного труда. Всякие там философы и священники жили подольше, чем простые работяги. Но это и сейчас есть. Заметьте, наше общество не слишком отличается от того, что было раньше. И вот Мектау молодцы, конечно, что они на это указали. Они указали на то, во что остальные просто верили. Они показали, что это совсем неправда. Вы верите в какие-то иллюзии. Мужчина всегда был расходным материалом. Почему ценность Миктау на этом утверждении кончается? Потому что Миктау это модернистское движение. То есть по факту знали они того сами или нет, но движение по своей сути было имитацией, как и весь модернизм в своей сущности. В данном случае имитацией древней шатрийской культуры мужских братств, в основном воинских. Но какой-то беззубой имитацией. Да, Миктау никуда не бегают, не воюют. То есть, с одной стороны, хорошо, антимужская и геноцентричная парадигма – это плохо, неправильно. А что правильно? да? К чему стремиться? Вот Миктау не дали какого-то конкретного направления. Ответ на это, как правило, уже не давался или давался, но крайне пространный в духе за все хорошее против всего плохого. Определенное количество мужчин догадывалось само, но и большинство просто впадали в ступор, и единственное, что у них оставалось – это рессентимент в сторону женщин. Поэтому, заходя в паблики Миктау на каналы Миктау, я практически не находил конструктивного контента. Ну, я подтвердил уже это. То есть, там не было про то, куда поехать, например, что купить, чем заняться, куда вложиться. Но было про то, что женщины не нужны, от них одни проблемы. Геноцентристы бегают за бабами, а я вот не бегаю, я не геноцентрист. Понимаете, как получается, вот, если человек одну и ту же идею постоянно постит, постоянно выкладывает, то мне кажется, что он в этой идее не уверен. Он как бы требует одобрения какого-то от общества. Он как бы хочет найти себе таких же сторонников, которые скажут, да, да, чувак, ты прав, ты молодец, действительно, да, геноцентризм, мы прозрели, все отлично. Но при этом... Когда проверяли некоторых вот этих фальшивых Миктау, которые говорили: там я там не геноцентрист, там, я вот вообще там к женщинам не подхожу, я полностью прозрел, я практически стал миктау призраком который в обществе там где-то затерялся, его не видно, не слышно. Напишите такому человеку с женского аккаунта. Ну, там, с аккаунта красивой женщины какой-нибудь. Предложите познакомиться. За счет женщины, например. И что он скажет? Он откажется или нет, как вы думаете? Попробуйте. Вы очень сильно удивитесь. Утверждения Мигтау, конечно, имеют смысл, пишет Брисин, но этого мало, и помимо энтропии должно быть что-то еще. А этого чего-то не было. И я наблюдаю, я вам сказал, то же самое среди Миктау. Этого чего-то нового, какого-то направления его просто нет. Ну и те самые традиционные ценности миктау тоже отрицали, но ведь помимо мужской расходности там были и моменты положительные, целеустремленность, солидарность взглядов и ценностей, естественно, так называемую мужскую солидарность я сам, кстати, не признаю, так как объединение не по взглядам, а по каким-то признакам от тебя независимым, неважно раса или знак зодиака, это уже по сути прямой путь к дегенерации общества, пишет Брисин. «Недаром современные леваки всячески пытают нас гомогенизировать, умение контролировать свои потребности, не отказывая себе в удовольствиях, тягах, к знаниям и всяческому совершенству, в конце концов, этого я у миктау практически не видел», пишет Брисин, и я тоже подтверждаю, я этого тоже не видел. Уважаемые миктау вот хотелось бы вам задать вопрос, вы все-таки начнете когда-нибудь к чему-то стремиться или нет? И попытки как-то протащить в Мектау какую-либо политическую философию пресекались. Мол, Мектау вне политики и так далее. Хотя политическая философия не означает политическая деятельность. Впрочем, справедливости ради в моносфере вообще с этим плохо. И проблемы моносферы вообще вот в этом заключаются. Тоже подтверждаю, у нас до сих пор мужчины не хотят становиться электоратом. Да, не хотят проявлять политическую активность. Хотя это несложно. Это несложно. По 10 минут в день там писать <смех> депутатам для того, чтобы ваши дети жили в другом обществе, а не в таком ужасном, как нашем. Но ну, а дальше логично, что модернизм вскоре превратился в постмодернизм, то есть в имитацию имитации. И в движение, как и в любое движение против, начали приходить различные нерукопожатные элементы, которые начали приносить с собой уже различные дегенеративные тенденции: аскетизм, презрение к труду, различные формы левой идеологии и так далее. Кстати, я это тоже заметил среди мектал вы не найдете ни одного запутинца честно а там как бы больше вот именно упор на левую идеологию хотя запутинцев хватает везде а вот там их нет ну и антиинтеллектуализм, пишет брисин поскольку эти Элементы никто вовремя не отсекал, то их стало набегать все больше, а более-менее люди здоровые начали по от этого всего уходить. В результате люди, которые были в движении изначально, тоже начали по помалу отходить от, от темы, а те, кто не ушел, мало-помалу начали скатываться в геноцентризм. Вот, например, скриншот канала Сэндмана, одного из отцов-основателей Миктау. Почти весь контент, опять же, все равно о женщинах и на обложках роликов одни женщины. А вы знаете, это не только Миктау этим грешат, и мы тоже этим грешим, потому что превьюшка с сиськами, она процентов на 50 кликабельнее, чем превьюшка без сисек. Тут прям если хочешь стать популярным на ютубе, чтобы на ролик на твой кликали и смотрели, надо размещать сиськи, надо показывать какое-то женское лицо, и тогда мужчины будут на это кликать. Это не только эти каналы, этим грешат, этим грешат все. Причем, хочу заметить, это не канал какого-то около пикапера, там любителя по пообсуждать РСП, а самый натуральный Мигтау, который, как бы, вроде оковы геноцентризма себя скинул. Причем это западный канал. Российских я уже не помню, с тех, кто действительно Мигтау. Ну вот скриншот из паблика Мигтау. Наконец-то пост не про женщин, да? Про женщин, пишет Бриссин, там нет. Но дегенеративная тенденция там обретает другую форму. Аскетизм, тунеядство, снижение потребностей вместо их удовлетворения. Вот я, кстати, от этого отхожу. Дауншифтинг – это, конечно, клёво. Но в целом зарабатывание как бы, себе на жизни, улучшение уровня жизни, это намного лучше, чем дауншифтинг и снижение потребностей для того, чтобы сэкономить. Вот Когда начинаешь экономить, начинаешь меньше зарабатывать. Вот серьезно, такой парадокс. То есть, пишет Бриссин, дегенераты, просто для которых женщина единственная мотивация, превратились в дегенератов отрицающих, которым женщина типа не нужна, а значит и ничего не нужно. Вот об этом я уже упоминал в ролике, то есть мы никуда типа не стремимся, потому что все стремления это только из-за баб. Понимаете, вот как бы Мектау такие, они себя прям заперли вот в таком коконе, из которого они теперь не могут выйти, что не очень хорошо, на мой взгляд, для них же. Брисин пишет, что на данный момент такое движение, как Миктау, по факту мертво. То есть, конечно, есть какие-то ресурсы, но они уже представляют собой совершенно не то, что представляли ранее. На Западе они почти все разбежались, более-менее вменяемые ушли, в основном. В какие-то политические или философские сообщества, в основном в либертарианские, невменяемые ушли к инцеллам, став из дегенератов отрицающих, дегенератами рефлексирующими. В целом, если резюмировать, движение Миктау было адекватной реакцией на то, что творилось с мужчинами вокруг, но при этом оно было модернистским, а значит, по сути обреченным на деградацию. И очень жаль, так как там, помимо прочего, были и достойные камрады. Но модернистские и постмодернистские тенденции, пишет Брисин, это, на мой взгляд, проблема моносферы вообще. Вот так, если вкратце, движение Миктау как-то началось и как-то внезапно Кончилось. Сам же я, пишет Брисин, пусть и вхожу в правозащитный союз 19 ноября, не причисляя уже себя ни к Мектау, ни к мужскому движению. Мои взгляды можно назвать правым маскулизмом, но у нас в правозащитном союзе 19 ноября плюрализм мнений. Мне вот э, часто люди писали о том, что вот там реалист, ты там где-то переобуваешься, ты говоришь там практически иногда патриархальные какие-то мысли, в, в то же время призываешь э, к жизни соло. Нет, ребят, я не переобуваюсь, я… По сути, по факту я солист, то есть, я живу, допустим, без женщины, которая шуршит, что-то подумает, но я не отрицаю встреч с женщинами, связи с женщинами, там, отношений каких-то. Любой мужчина, вот даже те же самые Мектао, и те же, да, они очень мечтают, чтобы у них были какие-то отношения хорошие, да, с красивой, классной девушкой там, и так далее. Но не могут себе найти. Они чаще вынуждены Миктау, вынуждены вот воздержанцы, вынуждены инцелы. И они никогда не выйдут. Вот те, кто стали вот этими вынужденными, они никогда не выйдут из этого кокона, потому что они не хотят развиваться никуда. А те, кто хотят развиваться, давно уже тусят в моем сообществе жизнь соло. Развиваются что-то там снимают, показывают, ходят куда-то, рассказывают о своей жизни и так далее. И мой паблик «Живущие соло» кстати уже набрал более 7 тысяч подписчиков. Если хотите, ссылочка в описании. Ну и там же не забывайте, ссылочка на телеграм-канал «Семейного фронта». Если хотите побороться все-таки за мужские права, за права своих детей, активно прям то вам туда.